Отличная новость! Сегодня будем разыгрывать путевку на Розахутер. Тот, кто был на Розахутер хоть раз, сразу влюбляется в это место. Я была, не знаю, сколько раз на Розахутер уже, созлилась со счета и с удовольствием поеду еще раз. На мой взгляд, это идеальное место для отдыха у нас в России. Спасибо Константин Палыч. Я перехожу. К следующему спикеру перехожу к себе, потому что я хочу в продолжении темы Константина Павловича по поводу мотивационных программ лидерских, да, так вот меня чуть побольше будет видно, продолжение темы Вадима Ефимова, когда он рассказывал про командный бонус. То есть я подозреваю, что те, кто находится в самом начале бизнеса, сидят и думают, ну, что же нужно сделать для того, чтобы добраться до всех этих бонусов, до всех машин, тревел-бонусов, командного пула и так далее, и так далее, и так далее. И вот я хочу сейчас с вами уделить время тому, чтобы разобраться, как же выйти на доход 1500 евро, это сумма порядка 100-150 тысяч рублей, в этом году с нуля. И этот... Путь — это маршрутная карта, которую мы сегодня с вами нарисуем. Она захватывает и автопрограмму, и квалификации, и это, э, э, вот эта ступенька, она будет э, предступенькой, предыдущей ступенькой к командному бонусу. Итак, давайте начнем. Почему вообще цифра полторы тысячи евро? Почему мы говорим об этой сумме? Ну, во-первых буквально недавно был опрос, провели опрос очередной, и россияне назвали размер желаемой зарплаты в 2021 году. И прозвучала цифра 158 тысяч рублей в среднем. Это как раз сумма, примерно равная полутора тысячам евро. То есть это сумма, которая позволяет организовать более-менее такую жизнь с достатком, не задумываясь о каких-то самых насущных вопросах, которые позволяют и путешествовать, и решать и жилищные, и автомобильные вопросы, да? вот, и э, жить так, чтобы не считать деньги от зарплаты до зарплаты, то есть э, это сумма, которая, с которой начинается такая вот достаточно хорошая, достойная жизнь, скажем так, у нас это считается состоятельный человек, да, вот если вот оценивать, э, в принципе, какие там статистики есть, свои градации, вот состоятельность начинается где-то вот в этом, с этих сумм. Это с одной стороны. С, другой стороны. с другой стороны, этот уровень, этот доход и работа, проделанная для достижения этого дохода, товарооборот созданный для достижения этого дохода, он говорит о том, что человек стал профессионалом в этой сфере, то есть он что-то уже в этом бизнесе понимает. Для меня это э, уровень, с которого начинается профессиональный бизнес, то есть мы говорим о том, что э, я в этом бизнесе э, разобралась, я знаю, как его, как его строить. У меня уже есть команда, с которой я движусь вперед, у меня есть уже ресурсы, да, это и ресурсы в виде команды, и в виде моих знаний, в виде моих навыков, это ресурсы в виде э, финансовые ресурсы, они для развития тоже очень важны. И этот, вот эти все ресурсы, все знания, они открывают возможности для дальнейшего роста. Возможности для того, чтобы выйти в командный пул и выйти и зарабатывать уже миллионы, что называется. Вот. Поэтому это такая достаточно важная ступень, уровень, который является стартом в бизнесе. И поэтому мы сегодня рассмотрим эту ступень с точки зрения цели с точки зрения цели. Это не конечная цель, это такая промежуточная цель, и мы ее сейчас разобьем на несколько шагов. Третья причина, почему эта сумма, почему выбран этот уровень, почему полторы тысячи евро, потому что в тех условиях нового маркетинг-плана, и Константин Павлович вам показал, насколько увеличились выплаты в маркетинг-план по сравнению с тем, что было раньше, это возможно. То есть возможно выйти на этот уровень доходов в течение года. Если у вас правильное понимание бизнеса, то о чем мы говорили в самом начале, если а, у нас есть условия маркетинг-плана, которые позволяют заработать эти деньги, и у, у вас есть система действий, которые позволяют достичь этот результат. В этом случае это становится возможным. И поэтому а, вот Константин Павлович говорит, что мы там поставили цели по количеству машин, так и есть. Мы поставили цели по выходу на уровень, а, где можно получить автомобиль, войти в автомобильную программу, и мы это сделали ровно потому, что мы почувствовали эту возможность. Вот три месяца, которые мы проработали в условиях нового маркетинг-плана, три месяца, которые мы проработали с внедрением новой системы по работе с командой, говорит о том, что этот результат можно достичь в течение года, если активно действовать, и если действовать правильно, что называется. И э, хочу вернуться к немножко буквально ненадолго к тому, что мы говорили в первой части по поводу понимания бизнеса, и здесь я хочу сделать одно дополнение, потому что я там видела сообщение о том, что большое количество людей в структуре, но, но они не работают. И здесь очень важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Дело в том, что в компании люди в нашей структуре, в нашей команде появляются по разным причинам и это вот эта формулировка вот кстати не очень правильная она не очень точная они не сами появляются это э, мы их приглашаем и мы их приглашаем на определенное предложение что мы им предлагаем если мы им предлагаем пользоваться замечательной косметикой парфюмерией а теперь еще и другими продуктами то мы с вами получаем потребителей если мы приглашаем людей э, на дополнительный заработок и учим их работать на дополнительных продажах с каталогом, мы получаем тех, кто просто зарабатывает дополнительные деньги, продавая э, с каталогом, например. Да? Если мы приглашаем тех, кто хочет продавать и учим их делать большие продажи, они э, занимаются продажами, мы получаем продажников, и э, все эти категории все эти категории людей не рекрутируют, и поэтому наша структура не развивается. И э, люди зарабатывают определенную сумму денег и на этом останавливаются. У них нет роста доходов. Поэтому, если мы говорим с вами про сетевой бизнес, в сетевом бизнесе есть только одно предложение, которое является основным и главным для сетевого бизнеса. В сетевой бизнес мы приглашаем зарабатывать деньги через построение сети. И если бы вы всех этих людей пригласили зарабатывать деньги через построение сети, и они все к вам подключились, и у вас, у вас были бы другие результаты. И мы сейчас выстраиваем всю свою работу именно на этом предложении. Мы не делаем никаких других предложений. Все остальное идет дополнительно. Все остальное идет как бы как само собой разумеюще. У нас отличный продукт, мы в этом нисколько не сомневаемся, потому что каждый приходящий будет пользоваться продуктом. Но Основное предложение в сетевом бизнесе ⁇ это предложение заработка. И вы сейчас будете выстраивать свою систему рекрутирования, будете включаться в команды своих наставников. Просто обратите на это внимание. Помните о том, на что вы приглашаете людей. Приглашайте их зарабатывать деньги. И приглашайте их учить их строить сеть, учить их зарабатывать деньги именно через построение сети. Тогда, как я уже сказала, все выгоды, все плюсы сетевого бизнеса вы обязательно... Прочувствуйте в своей жизни, вы обязательно все это получите. <как> это третья причина. Итак, давайте посмотрим на цифры. У меня появилась такая аналогия с матрешками. Мы сейчас с вами будем рассматривать систему, и мы начнем прямо с самой самой большой матрешки, да, то есть ну, все знают, что такое матрешка от маленького в большой и так далее, а, то есть там несколько матрешек. И сетевой бизнес тоже можно представить в виде матрешки. Есть квалификация, сейчас мы разберем, что это за квалификация, которая позволяет нам зарабатывать полторы тысячи евро. И посмотрим, из чего она складывается, как лучше выстроить свою работу, что нужно делать для того, чтобы получить этот результат. Итак, давайте посмотрим на самую большую матрешку. Итак, для того, чтобы нам с вами выйти на доход 130-150 тысяч рублей, полторы тысячи евро, да, то нам с вами нужно выполнить, достичь квалификации директора, квалификации директора. Вот, если вы с тонкостями маркетинг-плана не сильно пока еще знакомы, вы как бы не расстраивайтесь, просто себе пометьте, что вот вам нужна будет квалификация директора. Эта квалификация открывает нам автопрограмму, да, то есть мы с вами можем вступить в автопрограмму, получить те замечательные автомобили, о которых говорил Константин. Мы получаем travel бонус а вот в том виде, как я вам представляю, сейчас покажу на цифрах, как лучше это сделать, чтобы еще и тревел-бонус получать, чтобы путешествовать вместе с компанией, и не только вместе с компанией, но еще и компания будет оплачивать путешествия. Вот, это можно сделать. На квалификации директор. Квалификация директор предполагает, что у вас товарооборот порядка 2,5 миллионов рублей или 26 тысяч евро. И а, есть разные варианты а, того, как достичь квалификацию директора, но вот, это, квали, вот этот вариант, когда у вас есть 4 лидера, мы сейчас с вами разберем, кто такой лидер, Поэтому не расстраивайтесь, если вам непонятно, кто такой лидер. Мы сейчас разберем, кто это. И с групповым оборотом, общий групповой оборот директора 8000 баллов. Да, это, сейчас говорю, цифры, опять-таки, для тех, кто уже разбирается в маркетинг плане, вы прям можете себе зарисовывать то, как вы будете двигаться к этой квалификации. И личная группа, которая выполняет 2000 баллов, это те, кто не выросли до квалификации лидера, и совокупно они вот делают 2000 баллов. Да? И э, вот эта структура, вот эта схема позволяет вам получить этот доход, получить автомобиль, войти в автомобильную программу, получить travel бонус, и э, это можно сделать за один год. Вот. Здесь с этой картинкой, я надеюсь, все понятно. Теперь давайте посмотрим, кто же такой лидер. Вот сейчас возьмем лидера и его разберем. Э, как достичь квалификацию лидера? Как достичь квалификацию лидера? Ну, прежде всего скажу, что квалификация лидер предполагает доход в районе 30-50 тысяч рублей, это около 500 евро. Товарооборот лидера составляет около 450 тысяч рублей или 5000 евро, в баллах групповой оборот это 1500 баллов, и лидера я вам предлагаю строить, вот, ориентироваться на такую схему, то есть у вас, в первой линии должно вырасти не менее пяти а, партнеров в квалификации 12%. Кто такие 12%? Мы сейчас тоже с вами все разберем. А, и в этом случае, то есть, если у вас есть 5 партнеров по 12%, вы а, закрываете квалификацию лидер. Достичь эту квалификацию, достичь эту цель вполне реально за полгода работы. Опять-таки, если активно включиться и при соблюдении всех тех условий, о которых я сказала ранее. Теперь давайте посмотрим на квалификацию 12%. 12%. Квалификация 12% – это, на мой взгляд, ключевая квалификация во всем бизнесе. Вот Как бы это странно не звучало, это самая первая ключевая цель. Вот такая вот маленькая, ну как маленькая, для кого-то она не маленькая, для кого-то, для начинающего партнера она такая хорошая цель. Эта квалификация предполагает доход в 10-15 тысяч рублей. И когда Вадим показывал свой пример своих рекрутированных людей, то вот эти 6 человек ему как раз и сделали групповой оборот 305 баллов, это как раз квалификация 12%, и вы видели, что там доход порядка 11 тысяч рублей. На этой квалификации доход действительно составляет порядка 10-15 тысяч рублей. То есть это первые какие-то существенные весомые деньги, которые можно заработать на старте этого бизнеса. Товарооборот вашей команды составляет 90 тысяч рублей или тысячу евро примерно. Сразу скажу, что все товарообороты, все посчитаны в ценах каталога. Если вдруг вы захотите что-то с чем-то сравнивать, мы сейчас все цифры высчитываем именно в ценах каталога для того, чтобы они действительно были сравнимы. И ключевая, ключевой момент. 12% можно было бы закрыть разными вариантами, можно было бы пригласить трех партнеров, которые бы сделали по 100 баллов, да, можно было можно вообще самому сделать эти 12%, сделать личный оборот в 300 баллов, но, друзья, если вы хотите строить серьезный, далеко развивающийся бизнес, если у вас амбициозные цели, поставьте в себе задачу, подключить свою первую линию не менее 20 партнеров, которые сделают не менее чем по 15 баллов. Да, там будет оборот больше, но поставьте себе такую задачу. Пусть не в течение одного месяца, пусть это будет в течение двух-трех месяцев. Вот Я написала, что время достижения этой цели от одного до трех месяцев, в зависимости от того, какие у вас есть начальные навыки, что вы уже умеете, что вы знаете. От одного до трех месяцев эту цель можно достичь. Почему я вам рекомендую сделать, выстроить свою работу именно так? Для того, чтобы у вас были партнеры в вашей первой линии, из которых вы вырастите тех самых шесть ключевых партнеров, про которых Вадим говорил, тех партнеров, которых вы вырастите в лидеры, да, нужно четыре партнера, и, соответственно, для того, чтобы вам было из кого вырастить этих лидеров, вам нужно будет подключить больше человек. То есть не, не находитесь, пожалуйста, в иллюзии, что если вы подключите 6 человек, то все, ваш бизнес сделан. Вот. Скорее всего, вам нужно будет подключить большее количество людей для того, чтобы из них вы отобрали ваших ключевых людей, чтобы они проявились. Потому что у людей разные причины, разные обстоятельства в жизни. Кто-то например наступает какой-то момент и не может плотно заниматься бизнесом. Но ваш бизнес не должен зависеть от какого-то конкретного человека. Он должен зависеть только от ваших целей, от ваших действий, от вашего настроя. И, соответственно, подключайте вашу первую линию на начальном этапе большее количество людей. Поставьте себе цель подключить 20 новых партнеров. И это будет ваша первая команда. Это будет, будут те люди, с которыми вы будете двигаться ко всем следующим целям. И вот сейчас соберу вам все это воедино, всю эту картинку. Это э, своего рода маршрутная карта, как выйти на доход полторы 1500 евро в 2021 году. И здесь э, я все собрала воедино, и первый шаг, первый шаг, это подключить э, свою команду 20 новых партнеров. Это самая первая задача, над которой мы и работаем почему говорю мы потому что я понимаю что у многих из вас сейчас возникает вопрос как это сделать как это сделать да то есть я хочу но не понимаю как или например есть какой-то прошлый опыт который дает понять что моего понимания например мне не хватает для того чтобы достичь этой цели что то есть как это сделать и ответ на вопрос как это сделать как это сделать, он как раз лежит в системе действий, в системе действий. И Вадим рассказал, что он в своей команде запустил систему чатов, он запустил работу и работает практически над теми же задачами, ну, поскольку мы вместе все это обсуждаем, мы движемся параллельно, что называется, обмениваясь опытом. И вот эта цель по достижению 300 баллов группового оборота выйти на доход 10-15 тысяч рублей и подключить новых партнеров и стала целью, проекта «Первые деньги», про который я уже сегодня вкратце сказала. И этот проект запущен именно для того, чтобы помогать новичкам и тем, кто начинает этот бизнес, заработать свои первые деньги. Цель этого проекта – заработать первые деньги. Цель этого проекта – помочь новичку закрыть квалификацию 12%, сделать групповой оборот 300 баллов, получить доход 10-15 тысяч рублей и создать свою первую команду помочь зарекрутировать первых партнеров. В этом проекте, это мой авторский проект, в этом проекте заложен простой, понятный алгоритм дистанционной работы. То есть мы разработали эту систему так, чтобы можно было работать просто с телефоном и интернетом. Больше ничего не нужно. Не нужно. Телефон, интернет, тетрадь, ручка и вы, как основной элемент всей этой системы. Готовые скрипты и шаблоны для работы, то есть вам не нужно придумывать, как приглашать людей, что им говорить, как строить свое приглашение, как запускать новичка, все готово, вы просто берете и делаете, просто берете и делаете. Поддержка в чатах 24 на 7. У нас сейчас уже создалась... Группа команды наставников, которые работают вместе со своими новичками, и поэтому мы в чатах оказываем практически круглосуточную поддержку. И проект — это не теория, это не теоретический материал, это практика. Цель этого проекта, чтобы вы вышли из него уже с деньгами, с командой и с пониманием того, как строить этот бизнес. Проект длится 4 недели, то есть месяц, 10 занятий и плотная-плотная работа между этими занятиями. Я сейчас хочу поделиться буквально несколькими результатами, которые э, у нас есть за 2 месяца работы. Проект мы запустили в ноябре, э, ноябрь-декабрь, вот 2 месяца отработали. У нас есть новые квалификации, у нас есть увеличение товарооборотов, у нас есть новый партнер. у нас есть э, и сегодня на э, этом... На этом форуме присутствуют а, те, кто подключился к работе именно через этот проект. И а, самое интересное, что мы mm -hmm. <смех> разбудили, так сказать, да, достаточно большое количество людей, которые в Ламбре просто были неактивными. Четыре а, результата. Просто вам покажу четыре результата. А, первый результат — это Галина Харлан, Чита. А, в декабре это новая квалификация. 18 процентов, Галина впервые получила бонус свыше 23 тысяч рублей. И для, то есть, вот, в октябре у Галины был оборот порядка 100 с чем-то баллов. В декабре Галина закрыла 600 баллов группового оборота. То есть это такая очень динамичная, очень хорошая работа, которая дала отличный результат. Татьяна, теперь квалификация 24 процента. А увеличение товарооборота по сравнению с ноябрем в два раза в декабре произошло, но в чем самая большая ценность? Для Татьяны это не новая квалификация, это, этот результат Татьяна уже делала. Визна -за заключается в том, что раньше Татьяна этот товарооборот делала за счет своих личных продаж, половина от этого оборота это были личные продажи, и декабрьский результат это первый результат, который сделан усилиями всей команды, не только личными усилиями Татьяны. И в этом огромная ценность этого результата. Дмитрий, Дмитрий Крылов, Татьяна и Дмитрий — это семейная пара. И для Дмитрия это новая квалификация, несмотря на то, что они в бизнесе давно, но они работали на один номер, на номер Татьяны. И у Димы не было своего результата, ну, как бы так, чтобы сказать, вот это вот мое. И в начале проекта мы договорились, что мы будем работать, каждый работает на свой номер. И Дима очень активно включился, и по итогам декабря он закрыл квалификацию 12%, создал товарооборот, заработал свои первые 10 тысяч рублей от сети. Вот, поэтому это тоже отличный результат и очень хорошая заявка на дальнейший рост. Надежда, набережные Челны, это тоже не новая квалификация, но в чем... Плюс этой квалификации. Это партнер, который включился, в, будучи неактивным, достаточно долгое время в компанию. Человек, который немножко продавал время от времени. А вот в проекте Надежда поняла, в чем заключается смысл бизнеса, начала подключать людей и впервые заработала 16 700 рублей. То есть до этого это то, что мы привыкли называть промежуточная квалификация, которая там нулевые, да, квалификации. Вот, в этот раз это такой вот первый честный свой результат э, с хорошим доходом. Это что касается результатов. А, не, отзывы, очень теплые отзывы, и для меня очень важно то, с каким настроем работают люди в проекте. То есть 100, тот настрой, с которым э, люди движутся в бизнесе. Это самое главное, на мой взгляд. Когда у тебя рабочий настрой, когда у тебя настрой достигать цели, ты это рано или поздно сделаешь. Да, на это может уйти какое-то время, но это на самом деле не так важно. Время – это такой второй фактор. И для меня важен настрой, желание и готовность людей двигаться. Участники проекта увидели эти свои цифры, не какие-то теоретические раскладки, это э, цифры в их э, личных кабинетах, это их личные доходы, это их личные результаты, э, которые греют э, в сотни раз сильнее, чем чьи-то другие результаты, даже если они в порядок выше. Немножко вам покажу э, нашу внутреннюю кухну, кухню. Э, вот э, такой у нас э, движ в чатах, э, в, то есть в чатах у нас круглосуточно идет такое, такая работа, вот, поэтому атмосфера поддерживающая, и сами участники говорят, что всякое бывает, что бывает, что и руки опускаются, бывает, что устаешь, бывает, что а, еще что-то там наваливается, какие-то обстоятельства складываются, но когда ты видишь, что рядом с тобой люди движутся, люди достигают, люди работают, это мотивирует тебя снова встать и снова начать делать, и это здорово. Вот. Такой вот у нас проект. Вот здесь вот был вопрос по поводу того, как попасть. Этот проект также доступен для партнеров моей команды, так же, как Вадим это делает для своей команды. Я этот проект веду для своей команды. С других команд, к сожалению, никого не беру, потому что это очень колоссальная моя личная работа. Вот, Поэтому я, поскольку у меня тоже огромная структура, мне бы, дай бог, справиться с, со своими, что называется. А, у нас сейчас в январе идет третий поток. Мы стартовали 4 января, пока все праздновали, мы уже стартовали, уже неделю отработали. Старт четвертого потока а, запланирован на 1 февраля. И подать ссылку на участие можно по ссылке в чате. Сейчас, Юля, свинь, пожалуйста, ссылочку на подачу заявки. Можно написать в директ на нашем командном аккаунте в Инстаграм «Виктория Форева» или написать в WhatsApp мне в личку, номер тоже вы видите на экране, и записаться, подать заявку или узнать более подробно об этом проекте. Вероятно, у вас остались какие-то вопросы, и это нормально. Вот, поэтому Юля ссылочку пока не скидывает. Сейчас я это сделаю. А, вот, скидывает уже, да, секунду пишет. Кстати, по этой ссылке можно заявиться также и в проект Вадима. То есть это общая. Ага, сама, да? Хорошо, сейчас скину сама. Это общая ссылка. Сюда можно заявиться и на проект Вадима. Просто я вам сейчас заодно тоже напомню. Вот вам ссылочка. Ждем команду в Координационном совете. Будем, ждите. Ссылка, где можно заявиться на проект либо Вадима, либо мой проект, и мы с вами уже там дальше свяжемся. Либо просто пишите в директ командного аккаунта Виктория Форева, либо пишите в WhatsApp, не в, на телефон. И в заключение этой части, что я хочу сказать. Я хочу сделать акцент э, вот в чем. Уже хочу вашу команду. Отлично. Татьяна в совет хочет. Э, я хочу сделать акцент вот на чем. Мы сегодня с вами узнали о том, какие планы в компании, э, какие продукты готовит компания, какие, э, какие бизнес-инструменты готовит компания. Мы сейчас о бизнес-инструментах еще поговорим. Э, мы увидели о том, э, какие мотивационные программы компания разработала и готовится для всех консультантов. Какой шикарный маркетинг-план. Если вы до сих пор не уверены в том, что это лучший маркетинг-план, который есть на сегодняшний день на сетевом рынке, вы просто не разобрались. Я вам рекомендую обязательно разобраться для того, чтобы не упустить эти возможности. И система действий. Вадим, я, то есть у нас есть... Система и понимание, как достигать этих целей, как выстроить работу, как ее организовать. Остается дело за вами. Задача очень простая. Просто взять и делать, начать делать. Вступить в проект, начать действовать по алгоритму проекта или марафона, и начать двигаться к своим целям. Без действия, без активного участия, к сожалению, для вас все это останется просто какой-то приятной, красивой сказкой, вы будете наблюдать за результатами других людей. Я вас призываю не сидеть, не наблюдать, а включаться активно в работу и действовать. Вот. И для примера могу сказать, что в декабрьском, если в ноябрьской группе у нас было всего-навсего 15 человек в проекте, Декабрьский уже было 60, и январский у нас снова 60, несмотря на праздники, несмотря ни на что. И э, я уверена, что феврации группы будет не меньше. То есть это люди, которые уже движутся к своим результатам, которые уже э, начали двигаться к целям. Вы тоже не оставайтесь в стороне, тоже присоединяйтесь. Вот. слова благодарности, слова благодарности Константину Палчу за такой маркетинг-класс. Друзья, все вопросы по поводу проекта мы с вами разберем в личке, пишите мне, подавайте заявку, свяжемся и все обсудим. Можно мы ко мне, не можно, это мы все разберем, сейчас не будем на это тратить время. Друзья, дайте, пожалуйста, обратную связь. Появилось ли понимание, как в течение 2021 года выйти на доход полторы тысячи евро Чувствуете ли вы в себе силы, готовы ли вы двигаться, готовы ли вы действовать для того, чтобы выйти на этот уровень дохода, на этот доход, не откладывая в долгий ящик прямо в этом году? Уже предвкушение. Да, готовы, отлично. Замечательно. Чувствую, понимаю. Великолепно. Спасибо. Спасибо, друзья, за обратную связь. Нас ждет впереди очень интересный плодотворный год. Ваши сообщения продолжают бежать в чате. Но я буду двигаться дальше, буду, потому что у нас есть еще что вам сказать, есть чем поделиться.